здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на январь 2021 для представителей знака рыбы поздравляю вас с уже наступившим 2021 годом пусть 2020 заберет с собой все проблемы а новый год принесет нам всем простое человеческое счастье напряжение возникшее в начале января исчезнет со второй недели месяца. И ваши действия в конце концов приведут к успеху вашей карьеры или принесут признание вашей индивидуальности и таланту. Не упускайте случая продемонстрировать преданность делу, отстаивайте свои принципы. Успех вероятен для тех, кто не сидит сложа руки. Это означает, что вам необходимо самостоятельно создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, Расширять свой круг общения, что привлечет к вам те возможности, к которым вы стремитесь. Возможные обстоятельства, ведущие к романтическим увлечениям, общественной деятельности, партнерству и совместным проектам. Нельзя поручиться, что такие обстоятельства возникнут сами по себе. В сущности, скорее всего, они станут результатом ваших размышлений и в январе, наконец, получат возможность реализации. Помогайте окружающим в достижении их целей. Взамен вы сможете рассчитывать на помощь в своих делах. Предоставляются благоприятные шансы, связанные с юридическими вопросами, обсуждением контрактов, улучшением внешности и творческими проектами. Нынешние обстоятельства предоставляют возможность создать фундамент для общения. Хорошее время для обмена идеями и информацией. Контакты и общие дела с соседями, братьями и сестрами будут особенно стимулировать вас как в финансовом, так и в ментальном отношении. Благоприятные ситуации дают шанс начать проекты, связанные с литературным творчеством, ораторским искусством или издательским бизнесом. Вы можете заключить сделку, которая приведет к покупке или продаже автомобиля или другого средства передвижения. У вас появится шанс отправиться в путешествие. Используйте любой случай, который позволит вам применить или развить технические, компьютерные или творческие навыки. Марс движется по вашему символическому третьему дому. Способствует усилению общения и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Может возникнуть необходимость развить навыки работы с техникой и компьютерами. Вы сумеете выполнить множество поручений и других дел. Это хорошее время для кратких поездок. Повышается ваша интеллектуальная активность, что делает вас более динамичным человеком. В это время вам приходится много двигаться, разъезжать, заниматься несколькими делами сразу. Вы можете вовлекать в решение своих проблем знакомых, друзей, близких родственников, привлекать их к своим делам. Старайтесь активно использовать свои старые связи и находить новые. Проявляются на практике, внедряются новые идеи, происходит активный поиск информации. Подходящий период для того, чтобы решительно взяться за учебу или приобщиться к занятиям на каких-либо курсах. Может возникнуть необходимость в командировках. В целом в поездках следует быть внимательными, тем более если вы вводите автомобиль. В этот период успешны деловые поездки, а развлекательные лучше отложить на потом. Новолуние на 13 января в Козероге, в вашем символическом 11 доме. Способствует новым знакомствам, общественной деятельности, а также планам на будущее. Могут происходить важные события в жизни друзей, что также отражается на ваших взаимоотношениях. Появляются новые дружеские связи или начинается новый проект. Вы можете войти в какое-либо сообщество по интересам, стать участником общественной политической деятельности. Ощущаете большую необходимость в свободе действий, что может дать увлечение новыми прогрессивными технологиями, нетрадиционными дисциплинами, тайными науками. С 19 января Солнце входит в ваш символический 12-й дом, что способствует лучшему пониманию своего подсознания. Вы можете обрести поразительную внутреннюю силу и решимость – также кто-либо из родных и близких людей может испытать трудности, связанные с работой или здоровьем, и им понадобится ваша помощь. Вторая половина января – хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы в уединении. В целом период подходит для начала профилактического лечения или назначения плановой операции. Конечно, дату лучше подобрать индивидуально. Поэтому, если такой вопрос есть, обращайтесь, контакты на главной странице под этим видео. 28 января полнолуние в льве в вашем символическом шестом доме, который характеризует вопросы работы, здоровья и привычек. И отразится это полнолуние на этих сферах жизни. Привычная рабочая обстановка может измениться. Возможно, придется принимать решения касаемо сотрудников, закрытия проекта, бизнеса, увольнения. Это касается как вас лично, так и любых ваших подчиненных, если таковые имеются. Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек и всего, что мешает вашему здоровью. Может измениться режим питания в лучшую сторону. Придет ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Первостепенной заботой может стать и ваше здоровье. В негативном проявлении в этой области могут возникнуть различные проблемы, как физические, так и психологические. И появится повод обратиться к врачу. Лучше максимально поберечься в январе, особенно в конце месяца. Также ваши домашние питомцы потребуют вашего внимания. Может быть нужно будет обратиться к ветеринару им может понадобиться дополнительная забота и уход волонтерская деятельность помощь нуждающимся также выходит на первый план в конце января примерно с 27 28 января ощущается влияние стационарного меркурия который с 30 января переходит в ретро в знаке водолея в вашем символическом двенадцатом доме и активизирует кармические вопросы в этот период ваша каждая сознательная мысль является кармической. В 20-х числах января появляется склонность к погружению в себя. Вы часто думаете, переигрываете прошлые беседы. Спустя много дней и недель после того, как они на самом деле произошли. Другие люди практически всегда неправильно понимают вас, поэтому завершение месяца будет достаточно сложным. Зато это прекрасная возможность развить свои творческие способности, что поможет избежать депрессии и позволит понять себя на самых глубочайших уровнях. Что бы ни происходило, старайтесь больше быть среди людей, ведь ответы на многие вопросы вы найдете при взаимодействии с ними. Возможно, раскроются какие-то секреты партнеров или конкурентов. Придет решение по поводу заключения брака или развода, раздела имущества. Изменятся сроки действия делового контракта. То есть происходит некое переосмысление и ясность отношений. Тогда связи либо разрываются при обострении проблем, либо укрепляются за счет принятия осознанности и готовности идти на уступки. На этом у меня все. Еще раз поздравляю вас, дорогие зрители, с Новым годом. Спасибо, что выбираете меня. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, делитесь этим видео. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.